Уроки технического анализа. Я рад всех приветствовать. И сегодня хотел бы с вами поделиться некоторыми секретами, которые часто можно применять в теханализе. Теханализ такая всеобъемлющая вещь, которая работает практически везде. Ей можно анализировать графики. Ей можно также анализировать доходность вашего портфеля, просадки по вашему портфелю. Все делается это при помощи нескольких несложных механизмов. Есть уровень тренда, есть линии поддержки, сопротивления и есть некие фигуры формации, которые тоже наносят на графике. И вот недавно про которую я вам рассказывал, про треугольники. Одна из лучших фигур, которая на текущий момент идеально просто работает на большинстве рынков. Да практически везде работает, но не везде она появляется достаточно часто. Сегодня я хотел рассказать про линии поддержки и сопротивления и поговорить про старые линии поддержки сопротивления, которые уже пересечены ценой, и нужно ли их удалять или не нужно их удалять. Давайте это обсудим, и я вам покажу несколько примеров. Давайте для примера начнем со Сбербанка. Во-первых, дальние линии поддержки сопротивления. Вы должны понимать, что если вы работаете с фьючерсом, и берете, например, фьючерс, у вас, например, торгуется а, там год или два, то у вас цена между фьючерсом и между базовым активом, например, фьючерс на Сбербанк и Сбербанк, она будет, вот это расхождение будет, будет меняться. Поэтому, если вы, вот у вас есть акция, есть фьючер на акцию, и вы хотите проанализировать его на достаточно большом интервале, то лучше это сделать непосредственно на акциях. Потому что фьючерс будет постоянно, ну, как правило, дешеветь, со временем, приближаясь к моменту экспирации к цене базового актива. Но здесь еще есть небольшое но хорошо анализировать на акциях, которые не подвержены гэпом из-за дивидендов. Вот, к примеру, если мы возьмем Газпром, то последние вот, годы были гигантские выплаты. Вот последний выплат там, чуть ли там, 20-30%, там, если компания выплачивает от своей цены актива, то это очень сильно влияет на цену. А вот, например, Сбербанк выплачивает там не более низких процентов, и там можно проще анализировать на большом интервале. Еще важный момент. Если вы вот, хотите, например, уровень тренда подстроить или проанализировать график на большом интервале, то рекомендую вам вот шкалу, которая здесь использует логарифмическую. Здесь вот обычная, а вам тогда лучше переключиться на логарифмическую шкалу. Потому что в логарифмической шкале у вас вот... Соотношение между свечками, которые были давно и которые были недавно, они не меняются. То есть сохраняется пропорция свечек. Если мы. ну давайте сейчас возьмем, э, к примеру, давайте я возьму вот, э, инструмент, который очень-очень давно э, торговался. Например, индекс Dow Jones. Вот промышленный индекс Dow Jones. Он у нас вот. Вот я много его анализировал, там вот, с 1973 -го года. И если здесь взять шкалу не логарифмическую а обычную то мы увидим такую картину. На старых, э, старых годах здесь практически прямая, а здесь рост. Видите, как выглядит график. Если мы изменим шкалу на логарифмическую, вот я меняю обычную на логарифмическую, то у нас отношение между свечками сохраняется. И вы здесь легко можете сравнивать свечки, которые сейчас, и свечки, которые были тогда. Видите, у нас... Пропорция здесь не будет меняться, если мы рассматриваем на большом интервале. То есть, вот это тоже важный момент. А теперь давайте вернемся к Сбербанку. Был момент, когда Сбербанк подошел к уровню в районе 100 долларов. И здесь было несколько таких ситуаций, когда мы торговались около этой отметки. Смотрите, вот здесь раз был удар. Я здесь переключил на недельный масштаб. А может быть даже, кстати, можно переключить не недельный, а можно переключить на даже месячный масштаб. Месячный масштаб давайте возьмем. И действительно логарифмическую шкалу. Пусть будет так. Смотрим. Вот у нас торговля была около уровня. Вот уровень 111. Вот здесь вот мы не могли его пробить. Давайте его прямо отметим. Вот был удар. но вот здесь вот немножко прокололи. Прокололи. Дальше. Ударились. в Уровень. Еще раз. Бьемся в этот уровень. Здесь вот два раза подряд. Два удара было. Еще раз вот здесь смотрите. Еще раз мы ударились в этот же уровень. Это я месячные масштабы смотрю. Но если мы переключим на дневные, соответственно, там то же самое. Мы эти удары увидим. Может быть, даже их будет там не один, а несколько. За этот промежуток. Вот. Четыре удара в одну линию. Дальше мы ее пробиваем. Все. Дальше мы уходим вверх. Все пробили, ушли вверх. Теперь вопрос, что с этой линией? Отработала она, выбрасывать ее? Будет она работать или нет? Мы ее в принципе уже все проторговались, ушли, не возвращаться не стали. Все, мы про нее фактически забыли. Теперь давайте возвращаемся. Время идет. Давайте на недельно переключимся. И у нас событие 24 февраля. Смотрите, что происходит с этим уровнем, который мы нанесли. Мы его здесь пробиваем. В феврале мы его пробиваем, но здесь вот эта вот тень, это огромное количество эмоций, которые просто захлестнули рынок и многие совершали здесь неадекватные действия. И, как правило, вот в этот момент принять адекватное решение сложно. А что происходит дальше? Мы дальше, рынок проторговывается, отскок вверх, вниз, здесь был рынок какое-то время закрыт, и дальше смотрите, что происходит, четкий удар вот в, уровень, в этот уровень. В этот уровень, который был сформирован, обратите внимание, последний раз он играл какую-то роль. Вот, смотрите, отматываю, сколько назад. Это было в 2015 году. 2015 и 2022 а, год. Прошло 7 лет. 7 лет прошло, но инвесторы данный уровень помнят. и Это тому подтверждение. Здесь мы четко в него ударились и от него отскочили. То есть, вот подтверждение уровня. Здесь вот немножко опять его распилили. Но, и опять же, это не повод этот уровень удалять. То есть, вот этот уровень, который подтвердился на месячных графиках фактически пять раз. в вот там, в 2015 году и в 2022 году. Этот уровень сохраняет свое важное значение. И я бы его даже, может быть, и пожирнее нарисовал. То есть, это важный уровень, который... Нужно помнить, и особенно если вы работаете инвестиционно, вот инвестиционно этот уровень остается важнейшим уровнем. Это вот мы смотрели на месячных, на недельных графиках. А теперь давайте другую пример я вам приведу. Вот как раз сделка по эфиру, которую я очень долго ждал, потому что здесь формировался вот такой замечательный треугольничек. Смотрите, вот сейчас недельные графики. Пробой треугольника и ударились в какой-то уровень. Давайте здесь уже на дневку переключимся. Здесь будет интереснее гораздо. Вот что за уровень, который мы здесь ударились. Уровень 1600. Что же это за такой уровень 1600, к которому мы вот прям так четко долетели резко и ударились, как будто остановились. Давайте откручивать на историю и смотреть. Мы сейчас смотрим а, дневные графики. Здесь вот уже было пересечение этого уровня. Цена эфира достигала намного более высоких значений. Продолжаем смотреть дальше. Здесь вот значение выше 2000. Гораздо выше, чем 1600. 1600 опять здесь пересекались. Уходим дальше, когда эфир был совсем дешево стоил. Смотрим, смотрим на историю. Возвращаемся и давайте вот искать, где же за 1600. Что это себя представляет? Возвращаемся. А вот 1600 это 2018 год. Начало 2018 года, и вот, как видите, это был локальный хай, после которого эфир э, с, с уровня, ну, здесь был не 1600 приблизительно, но 1595, то есть всего лишь там э, 5 э, долларов, он свалился, давайте сейчас вот переключим на недельный теперь, он с этих значений, с этих значений откатился аж до э, значений ниже 100, до 90. И вот этот уровень, старый уровень, который мы не удаляли, вот он сыграл сейчас такую роль уровня сопротивления. То есть вот эти вот ключевые уровни, которые когда-то существовали, их не стоит забывать. Еще раз, а в чем отличие криптовалюты? почему здесь вот такие древние уровни могут отлично работать? Потому что здесь нет ни дивидендов, нет ни переоценки из-за того, что этот там фьючерс, он теряет в цене просто в отличие от акции может терять в цене. У него нет никакого базового актива. Он сам по себе. И вот поэтому вот эти уровни, они имеют э, ва, более важное значение и именно не меняются с годами. Поэтому на криптовалюте особое внимание уделяйте вот таким важным ключевым уровням. И вот здесь вот, работая по треугольнику, можно было здесь на этом уровне часть своей позиции закрывать. То есть, э, очень часто технический анализ является не только наукой, но является искусством. Как в эти уровни старые не пропустить, посмотреть, оценить, куда может пойти движение. Но, скорее всего, это лишь временная остановка. Временная остановка и просто размер вот этого треугольника, который сформировался с июля, он гораздо более масштабный. Ну вот э, здесь видите уровень опять же 2.050, то есть вот сюда эфир может дойти и даже выше. То есть вот реальная цель не здесь, а реальная цель выше может быть. Теперь можно посмотреть более короткие масштабы. Теперь можно подобную ситуацию посмотреть на любых инструментах поискать. Давайте возьмем фьючерс на индекс RTS, Известный инструмент. И берем 5-минутный таймфрейм. 23 число. 23 декабря. Смотрите. Формируется такая зона поддержки. Удар в нее. Здесь мы ее, правда, прокололи. Но здесь вот явно от нее отыграли раз. Играли два, ушли вверх. После этого происходит ее пробой. Ну, вроде бы, да. Раз пробили, два пробили, три пробили. Вроде всего надо забыть этот уровень и удалить его окончательно. Но смотрите, через какое-то время это работает как зона сопротивления. Мы ее явно чувствуем. Пробиваем. И теперь она начинает работать как зона поддержки. Вот она работает. Снова от нее играем. Снова Пробиваем. Но, тем не менее, она продолжает сохраняться. И через значительное время, вот уже 23-й год начался, обратите внимание, мы к ней возвращаемся и около нее снова останавливаемся. Смотрите, какое огромное здесь проходит движение. И снова эта зона, она чувствуется рынком. То есть, это не случайность. Это очевидно, что вот эта зона, она несмотря на то, что прошло там больше месяца, она остается важной зоной. То есть вот такие вот моменты можно искать на графике, на истории, и эти зоны можно их сохранять. Конечно, если у вас здесь уже накопилось ну, просто огромное количество там, различных уровней, вот вы их там вот здесь, здесь, здесь, здесь, и каждый вот этот уровень оставлять, то это, конечно, будет загромождать график. То есть периодически уровни, которые вы видите, они вообще уже перестали работать, их проскакивает рынок, то их можно удалять. Появляются а, вот новые экстремумы, потому что вот такие экстремумы, конечно, это важная точка, ничего никуда не денешь. Особенно когда она состоит там, если вы смотрим 5 пятиминутки, а, две свечи ударяются в эту, а, в один уровень, две, три, четыре свечи, все, это тоже не уже будет рынком заметен. Почему? Потому что там большое количество, как правило, участников задействовано. Почему вот таких экстремных увеличенный объем? Много участников здесь приняли участие в этом развороте. То есть любая вот эта разворотная свеча, которая с большим объемом, она всегда будет иметь больше вес для дальнейшего анализа и проведения через нее линии поддержки, сопротивления, если у нее объем больше. Чем больше объем, тем больше вес это ну да, тут можно еще смотреть горизонтальные объемы. Но ну, я не очень люблю горизонтальные объемы. Мне хватает вертикальных. Слишком много информации. Оно тоже плохо. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на телеграм-канал. Называется он Трейдинг с KB Robots. Трейдинг по-русски. KB Robots с латиницей написано. И там я обязательно субботние обзоры. Когда я подвожу итоги недели, рассматриваю графики. И анализирую в основном графики, по которым... Очень часто можно сделать некоторые прогнозы, что будет с ценой, куда она пойдет, как она будет себя вести. Всем спасибо за внимание. Вот надеюсь, что вот эти небольшие секреты, с которые, которыми я с вами поделился, они вам тоже будут помогать в анализе вашей графическом анализе вашей информации тех инструментов, которыми вы торгуете, с которыми вы работаете. Всем успехов в биржевой торговле и до встречи в биржевых стаканах.